Друзья, всех приветствую, вы на канале Акигай, и сегодня по вашим многочисленным и давним просьбам я возвращаю старый формат торговли в режиме реального времени. Такого формата не было на канале около года, и сегодня я постараюсь его вновь записать, надеюсь, что он будет для вас полезен и интересен. Если это будет действительно так, то поддержите меня вашей активностью под видеороликом, а именно лайками и комментариями. А сегодня, значит, мы будем заходить в позицию, анализировать, читать риск-менеджмент, мани-менеджмент, плечи, подбирать точку входа, выставлять стопы. Тейки и так далее То есть я покажу, как я это делаю То есть я покажу свой опыт Он может, естественно, отличаться от какого-либо другого опыта и так далее Я просто покажу, как я все это делаю Надеюсь, это будет для вас полезно Итак, давайте начнем Там я буду без веб-камеры Сразу предупреждаю, поскольку в торговле нужно быть максимально сосредоточенным А там я торговал в режиме реального времени То есть я не сначала записывал, а потом озвучивал А прямо там сидел и записывал, как я торгую Итак, приступаем Итак, друзья, давайте начнем нашу торговлю Первым делом, до начала торговли Нам нужно определиться, где мы будем торговать И где мы будем открывать позиции Если вообще будем это делать То есть первым делом нам нужно провести полный, максимально подробный анализ рынка Чтобы рассмотреть текущую рыночную ситуацию И сделать определенные выводы Тем не менее, мы с вами делаем обзоры рынка регулярно Я выкладываю их на YouTube и в Telegram Поэтому ситуация на рынке нам более-менее ясна Покупатели проявляют слабость Имеется формация, указывающая на понижение. Также, если открою H4 таймфрейм, то здесь мы видим, что трендовая линия поддержки потихоньку у нас пробивается. И возникла формация восходящая, которая постепенно сужается. Она также указывает на слабость покупателей. Локальная картина говорит о понижении. Глобальная картина также говорит о слабости покупателей и о дальнейшем движении вниз. Индекс доллара продолжает свое повышение. То есть здесь также все говорит. О понижении на биткоине, поскольку если индекс растет, то криптовалюта у нас падает Альткоины также говорят о возможном понижении И индекс S&P 500 находится у нас на значимом уровне сопротивления То есть здесь возможно отскок вниз И, естественно, индекс может потянуть за собой криптовалюту Довольно много факторов указывает на понижение Поэтому, понятное дело, я буду рассматривать здесь понижение Итак, с направлением мы определились Теперь давайте определимся с целями Где находится первая цель для понижения на биткоине? Конечно же, это... Данная локальная область поддержки Вот здесь вот Здесь мы видим возникновение разворотной формации Тройного дна в локальной картине Далее реализацию потенциала тройного дна И теперь цена, естественно, идет к этой локальной области поддержки Которая ранее была сопротивлением То есть это наша Первая цель Теперь давайте рассмотрим риск менеджмент То есть соотношение потенциального убытка к потенциальной прибыли Итак, берем короткую позицию Стоп у нас будет стоять примерно за данным максимумом То есть примерно вот здесь вот И тейк будет стоять на нашей первой цели 21 500 Итак, мы видим, что соотношение получается 1 к 1 То есть риск менеджмента здесь никакого нету Если у нас получается 1 к 1, то заходить здесь нельзя Конечно же, это только первая цель Как правило, я делаю для себя 3 цели То есть я могу разместить а вторую цель на уровне примерно 19 тысяч И третью цель еще ниже Но желательно, чтобы соотношение даже до первой цели было как минимум 2-3 к 1 На биткоине этого нету Поэтому на биткоине мы не торгуем, только если поставить стоп в другом месте, но это более опасно. Рассмотрим мы с вами Солану. Итак, Солан находится у нас в районе э, области сопротивления 50.0. Здесь вырисовывается у нас восходящий треугольник и трендовая линия поддержки также потихоньку у нас пробивается. Понятное дело, стоп мы будем ставить примерно вот здесь вот или даже выше, примерно вот здесь. Теперь определимся с целью. Кстати, обратите внимание, что на биткоине, там же, где находится у нас уровень 20500 долларов, находится у нас уровень фиба 0 .618, то есть золотое сечение а поэтому я сделал данную котировку моей основной целью моей первой основной целью для понижения теперь рассмотрим солану а здесь Золотое сечение по FIBA находится намного ниже То есть на значение 24 доллара И здесь же находится значимая область поддержки То есть данную область можно рассматривать в качестве первой цели Плюс ко всему на биткоине потенциал для понижения практически полностью израсходован Здесь у нас возникли масштабные глобальные формации Которые имеют свой потенциал И потенциала на биткоине для понижения почти нет Тем не менее на салане есть огромный потенциал для понижения Вплоть до значения 15 долларов Поэтому естественно салана будет идти вниз а намного резче и намного больше Чем биткоин. Поэтому первую цель На салане я делаю на значение Примерно 25 долларов Теперь давайте посмотрим на соотношение Опять-таки короткая позиция А стоп у нас будет стоять примерно в данном месте И тейк на значение 25 долларов. Получается Соотношение примерно 2 к 1 Если здесь немножко подправить стоп пониже А это также сделать пониже До значения 0,18, получается 2 к 1. Для первой цели сойдет а вторую цель я делаю назначение примерно 17 долларов и третью цель я делаю назначение примерно 12 долларов даже не 12 сделаю пожалуй 13 долларов соотношение до второй цели у нас составит три к одному и до третьей цели примерно 4 к одному принципе риск менеджмент здесь довольно хороший но не сказал бы что отличный в криптовалюте можно найти гораздо более прибыльные ситуации с гораздо более лучшим риск менеджментом но в этом видео я просто хочу вам показать пример как следует подходить к торговле. Итак, теперь рассмотрим срок реализации наших целей. Я считаю, что при дальнейшем понижении глобального дна на слане мы достигнем в районе октября текущего года. То есть, как минимум, срок... Данной позиции будет составлять несколько месяцев. То есть данная позиция будет у нас держаться как минимум несколько месяцев, если, конечно же, наш стоп не будет задет. Получается, что эта позиция у нас среднесрочная. Если мы заходили на несколько часов или на несколько дней, это у нас была бы краткосрочная позиция. Хотя несколько дней это можно отнести, отнести также к среднесрочным позициям, но для меня это краткосрочная позиция. Здесь конкретно у нас будет среднесрочная позиция, которая будет держаться несколько месяцев. Итак, в принципе, совсем мы и определились с риск-менеджментом, с целями, со сроками и так далее. Теперь переходим на платформу и занимаемся мани-менеджментом. Итак, на платформе у нас 1000 долларов. Я выбрал данную сумму, поскольку данная сумма, в принципе, является для всех более-менее приемлемой. Естественно, у всех разные возможности. Для кого-то данный депозит является большим, для кого-то маленьким. И тут вопрос в том, что нужно использовать такой депозит, Потерю которого вы даже не почувствуете То есть, если вы потеряете весь депозит С вашим капиталом ничего страшного не случится Я думаю, многие тысячу долларов могут выделить на торговлю Риски я буду использовать умеренные Поскольку все-таки большинство людей хотят Как можно быстрее разогнать свой депозит И увеличить свой капитал Но они берут на себя слишком большие риски, как правило И очень быстро сливаются Я же возьму сегодня умеренные риски то есть, как правило, я захожу на одну ситуацию с суммой 5% от депозита максимум. Сегодня мы будем сходить на 10% от депозита, на одну ситуацию. В шорте мы усредняться, понятное дело, не будем, тем более практически на дне рынка, а поэтому мы просто зайдем в позицию и поставим стоп. И будем наблюдать ежедневно за позицией. Ну, я это буду делать, естественно, поскольку позиция моя. Итак, с суммой мы определились. То есть мы с вами зайдем на 100 долларов. И максимум с этой ситуации мы можем потерять 100 долларов. Хотя давайте все-таки я сделаю 50 долларов а, максимальной потери, поскольку ситуация является довольно опасненькой. Итак, расстояние до нашего стопа составляет примерно 20%. Расстояние до нашего Наша первая цель составляет 40%. То есть, если цена поднимется на 20% вверх, то нас закроют по стопу. И мы зафиксируем убыток. Если спустится на 40% вниз, то наша первая цель реализуется, и мы зафиксируем часть прибыли. Теперь нам нужно определиться с плечом. Итак, если мы зайдем в позицию, в шорт, без плеча, и поставим стоп там, где у нас должен стоять, то мы потеряем при движении цены вверх до нашего стопа, Примерно 20 долларов, то есть 20% от 100 долларов Если мы возьмем второе плечо, то естественно наш убыток увеличится в два раза То есть здесь мы потеряем уже 40 долларов С третьим плечом мы потеряем 60 долларов Я выбираю здесь третье плечо Здесь берем третье плечо Маржа изолирована обязательно, здесь максимальная безопасность нужна И нажимаем ОК Итак, смотрите, здесь можно выбрать 10 Процентов от депозита Выбираю 10 процентов И открываю шорт позицию Открыть Теперь на этой шорт позиции давайте добавим Стоп лосс Стоп лосс у нас будет стоять Давайте определимся где Примерно на значение 50 долларов Итак, нажимаем добавить стоп лосс Цена 50 долларов И нажимаем ОК И как видим, убытки составляют 67 долларов Немного много. Поэтому мы немножко стоп-лосс придвигаем ниже примерно до значения 49-48-80 долларов. Итак, здесь пишем 49 долларов. Уже 60 долларов более-менее приемлемо Нажимаем ОК И мы поставили стоп чуть выше данного максимума на значение 49 долларов Если цена у нас дойдет до нашего стопа, то мы потеряем 60 долларов Позиция у нас открыта и лично я, как правило, выставляю только стопы Поскольку стопы это самое важное Но я так делаю, поскольку я постоянно слежу за ценой То есть я могу в любой момент зайти и закрыть позицию вручную Итак Первая цель у нас будет находиться на значении 24-25 долларов. Заходим в платформу. Здесь можно поставить take 24 доллара. Это у нас будет прибыль в 122 доллара. То есть, если цена дойдет до нашего тейка, то мы получим в 2 раза больше прибыли, чем могли бы получить здесь убытка. Вот же такой риск менеджмент. Но поскольку у нас три цели, нам нужно фиксировать прибыль частями. Поэтому здесь тейк нам ставить не надо. Итак, как же поставить лимитки на фиксацию прибыли? На постепенную фиксацию позиции. Нажимаем здесь «Закрыть». Здесь «Лимитный ордер». Цена ордера 24 доллара. И здесь выбираем то количество, которое мы хотим зафиксировать Как правило, на первой цели я фиксирую 50% И обратите внимание, что если вы зафиксируете на первой цели 50%, то вот допустим с этой позиции мы получим 60 долларов А я напоминаю, что наш стоп также предполагает убыток 60 долларов То есть получается соотношение при частичной фиксации прибыли один к одному. Вот поэтому нужно, чтобы даже на первой цели было хорошее отношение риска к прибыли. Я уже сказал, что эта ситуация не является хорошей с точки зрения риск-менеджмента, хоть там и Такое стандартное обычное соотношение, там 3 к 1, 4 к 1, но все равно нужно больше. Нужно сказать ситуации, в которых соотношение прибыли к убытку будет больше. Так гораздо легче фиксировать прибыль частями. Я лимитки выставлять не буду. В принципе, здесь просто нажимать закрыть шорт, закрыть лонг и так далее. Я буду сопровождать позицию. То есть позиция у меня открыта, стоп стоит. Все, я сопровождаю данную позицию. Итак, ситуацию мы разобрали, позицию открыли, и сегодня я больше не буду открывать никаких других позиций. Теперь просто наблюдаем за тем, что же будет происходить с ценой далее. Итак, друзья, прошло около 10 дней с момента открытия позиции, и вот что у нас происходит. Цена активно падает, фигура клин у нас здесь, естественно, пробилась вниз И цена после пробития трендовой линии поддержки направилась реализовывать потенциал данной формации а Первая цель для понижения у нас реализовалась, она находилась на 21 тысячи долларов На этой же цели возникла небольшая консолидация в виде медвежьего флага Я открываю H4 таймфрейм и вот что мы видим То есть возник у нас импульс на понижение, далее восходящий диапазон и здесь же трендовая линия поддержки у нас пробилась Потенциал данного флага как раз-таки находится на уровне 19 тысяч Братите внимание, что если подставлю данный потенциал к выходу из флага То мы получаем ровно 19 тысяч долларов Цена практически реализовала данную цель Она дошла до 19 тысяч 750 долларов Сейчас происходит небольшая коррекция И весь этот анализ я также публиковал в телеграм-канале Братите внимание, что здесь у нас анализ саланы. Я предупреждаю, что трендовая линия поддержки может у нас пробиться Далее Трендовая линия поддержки пробилась И я пишу, что отрабатываю понижение на криптовалюте Солана Основная цель падения это 25 Также присутствует потенциал до 15 Далее цена на биткоин не достигла первой цели И здесь я говорю, что есть вероятность выхода вверх из данного диапазона Но глобальная картина по-прежнему нисходящая Здесь можно было словить коррекцию и продолжаю наблюдать за реакцией цены на ближайшие уровни. Далее через два дня делаю пост о том, что в локальной картине цена совершила неудачные попытки выйти из боковика вверх. Данные движения проводили горизонтальный диапазон, восходящий, и соответственно у нас здесь есть формирование медвежьего флага с вероятностью пробития трендовой линии поддержки. Потенциал данного флага краски находится на второй цели 19 тысяч Долларов. То есть, друзья, анализ я публикую в Телеграм, можете подписываться и смотреть, ссылочка будет в описании. То есть, эту ситуацию я отрабатывал не сам по себе, а все публиковал в режиме реального времени. То есть, это и есть у нас торговля в режиме реального времени. И сейчас я говорю, не записал и озвучиваю, а говорю как есть. Итак, переходим. К нашей позиции Салана, а у нас здесь произошло пробитие тренда в линии поддержки, как мы уже говорили, и цена движется потихоньку на понижение. Давайте теперь зайдем на платформу и посмотрим, как себя чувствует там позиция. Итак. Байбит. Здесь у нас имеется сейчас нереализованный PNDL. Это 6,5% к депозиту. Стоп я планирую перетаскивать в без убыток, поскольку здесь у нас образовалось скопление. А я до сих пор не перевел стоп без убыток, поскольку при вот таком вот движении цена могла вернуться назад. Протестировать пробитый уровень и пойти далее на понижение То есть меня бы по стопу выбило в безубыток И цена бы просто продолжила сама по себе идти на понижение Но теперь мы видим образование скопления И через это скопление цене пройти будет дов довольно трудно То есть она может совершить, к примеру, вот такое вот движение и пойти дальше вниз Поэтому, естественно, после данного скопления логично стоп поставить в безубыток Но заранее это делать... Лучше не стоит. То есть, как только у нас образовался либо ретест пробитого уровня, то есть вот такое вот движение, тогда можно поставить стоп вот сюда, вот за текущий максимум, либо после образования скопления, то есть вот такой вот ситуации. Итак, давайте стоп поставим на котировку 39.0. 770, то есть на 1 доллар Поменьше открытия, и получается Что если нас выведут без убыток То мы получим с этой позиции 7 долларов Но ну, по сути мы ничего не получим это просто без убыток. Итак, заранее планируем все наперед. Если цена у нас все-таки преодоляет данное скопление и дойдет до нашего стопа, то в таком случае я буду уже смотреть по факту, что будет происходить с движениями цены. То есть возникнут ли здесь какие-либо сильные формации, указывающие на повышение, возникнут ли здесь импульсы или это просто будет похоже на коррекцию. Если это будет похоже на коррекцию вверх, я могу повторно открыться в случае, если цена дойдет до сюда. Но если же меня что-то не устроит, то я просто эту позицию оставлю. То есть не не буду ее дальше отрабатывать. Итак, как вы видите, это среднесрочная торговля. То есть, здесь закрытие сделки приходится ждать очень долго. Соответственно, депозит здесь также нужен побольше. К примеру, когда у меня был маленький депозит, я торговал строго минутные сделки. Потом я перешел на сделки, которые длились от одного часа то есть несколько часов. Потом несколько дней, потом несколько месяцев, и теперь я могу ждать несколько лет. Чем больше опыта, чем больше ты в трейдинге и чем больше у тебя депозит Тем больше ты можешь ждать закрытия своих позиций Плюс ко всему Среднесрочные и долгосрочные позиции Дают большую безопасность Давайте объясню почему Переходим обратно на трейдинг View. Смотрите, на биткоине я открываю Часовой таймфрейм и что мы здесь видим Вот наш восходящий диапазон Я в нем немного пробовал играться Смотрите, здесь у нас имеется трендовая линия поддержки Здесь трендовая линия сопротивления Цена здесь совершает попытку Пробитие трендовой линии поддержки, но внезапно, мгновенно стреляет вверх и доходит буквально за час и... Несколько минут до трендовой Линии сопротивления, потом моментально Уходит вниз и пробивает эту Трендовую линию поддержки, то есть обратите внимание Какие сильные, неадекватные импульсы Творятся в локальной картине, чем больше Картина, которую вы смотрите, чем глобальнее Она, тем меньше там будет шумов И тем меньше вас могут выбивать Внезапно со стопами в минус По крайней мере там цена движется медленнее И вы успеете сообразить, если Это какая-то манипуляция, чем Картина локальнее, тем сложнее Торговать, поэтому если вы будете Использовать минутные сделки вам будет гораздо сложнее, чем если вы будете использовать среднесрочные и долгосрочные позиции. И то, что я перешел на более длительные сделки это одна из причин, почему я перестал записывать торговлю в реальном времени. Поскольку это все происходит очень-очень долго. И чтобы заснять одну позицию, то не до конца, потратил около двух недель. Я просто показал открытие позиции и перестановку стопа без убыток. Все. Итога позиции можно ждать очень долго. Итак, если вам такой формат нравится, то то, во-первых, обязательно пишите об этом в комментариях Чтобы я знал, что этот контент был для вас полезен И вы хотите продолжение. И, плюс ко всему, я могу торговать более краткосрочной позиции, Чтобы более чаще записывать такие видео с торговлей онлайн Но только при вашем желании Чтобы поддержать данную рубрику вы можете поставить лайк и написать комментарий а, про то, что вы хотите продолжение. Тогда я постараюсь записывать данный контент чаще. На этом, друзья, наше видео будет к концу. Надеюсь, что оно получилось для вас полезным. А, всем желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.